Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ Кеминкомсвязи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Относится ли к 242-му виду расходов закупка чистых CD-DVD дисков и портативных жестких дисков? Закупка дисков может быть отнесена к 242-му виду расходов, если они предусмотрены документацией на систему и вносятся в качестве периферийного оборудования в объект учета 41-й классификационной категории в ГИСКАИ. Например, для обеспечения надежности системы, в том числе сохранности информации. С определенной периодичностью информация из системы записывается на диск или на диске записан дистрибутив программного обеспечения. Подтверждением использования CD-DVD дисков для хранения архивных файлов является внутренняя документация, в которой прописан данный подход. Примерами такой документации могут быть Руководство администратора, внутренние инструкции по администрированию IT-системы, компонентов и ТКИ, техпроект на систему или любой другой документ, содержащий описание данной процедуры. В случае пояснения в закупке о целях использования CD-DVD дисков для создания архивных копий и приложения подтверждающего документа, Такая закупка может быть включена в состав МПИ, как 242-й вид расхода. Относится ли к 242-му виду расходов закупка источников бесперебойного питания для газового хроматографа? Если источник бесперебойного питания закупается исключительно для функционирования компонента ИТКИ, то данная закупка проходит по 242-му виду расходов. Если источник бесперебойного питания закупается для другого оборудования, то 244 вид расходов. Если газовый хроматограф входит в состав объекта учета, зарегистрированного в ЕСКИ, и это подтверждается документарно, то закупку таких технических средств можно отнести к 242 виду расходов. Какой код ОКПД-2 возможно применить для работ по диагностике компьютерной техники? с целью определения ее дальнейшего использования или утилизации. Для проведения работ по экспертизе компьютерной техники корректно использовать код ОКПД 62.02.20.120 «Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем». Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobakoceki.ru указаны в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!